Здравствуйте, дорогие друзья! 30 мая 21.03 начинаем наш традиционный воскресный прямой эфир. И всем нам известно, что сегодняшний эфир у нас посвящается убийству. Ухвальным в буквальном смысле этого слова, потому что молодой человек по имени векел был убит, был застрелен вчера сотрудником ДПС во время задержания. Он не оказывал никакого сопротивления. Он лежал на капоте, и лежащего на капоте 19-летнего юноша выстрелил сотрудник ДПС. Многие сайты говорят о том, что вот парень еще жив, не стоит беспокоиться и так далее. Но все-таки все-таки ветер скончался. И после того, как э, молодой человек скончался, Следственный комитет России переклафицировал дело против инспектора ДПС, застрелившего нарушителя на более тяжкую статью. Ранее сотрудники ДПС предъявили обвинение о причинении тяжкого вреда по здоровью, по неосторожности и повышению должностных полномочий. Однако после смерти потерпевшего 30 мая, то есть сегодня, Действие обвиняемого классифицировано по статье о причинении смерти по неосторожности. Часть первая, статья 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Насколько это была неосторожность, об этом мы еще поговорим. Давайте посмотрим, что об этом говорит российская пресса. Вечером 28 мая на трассе Сибирь сотрудники ДПС остановили затонированный автомобиль, превысивший скорость. Водители-пассажиры попытались скрыться, однако силовики задержали одного из них. Двое других пытались помешать, и в ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел со стороны инспектора. Сотрудник ДПС выстрелил в голову 19-летнему парню во время задержания. Сам инцидент удалось заснять на мобильный телефон. Сейчас церковь. Сейчас церковь. Успокойтесь, вы что делаете? я Не боюсь. Ну, б***ь. ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Давай ну, ну, Я ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, в <визу> ну, Машину сел, блин. Бур... Ну какого блин? Ты шмальнул в него? Ты в него шмальнул, дура? Тебя. Вот и камера. Ты его потушил. Ужасные кадры. Подробности этого инцидента уже прокомментировали в самих правоохранительных органах по Новосибирской области. Водитель автомобиля «Тойота» не выполнил законные требования сотрудника дорожно-патрульной службы об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону города Новосибирска. Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по московскому району начали преследовать данный автомобиль, который через некоторое время свернул к придорожной гостинице и остановился. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю. В это время двое срывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал активное физическое сопротивление с целью пресечения противоправного поведения сотрудникам на желтабельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел. В МВД по Новосибирской области также отметили, что пострадавшему была оказана первая помощь самими сотрудниками полиции. Они же и вызвали скорую, но уже известно, что молодой человек в крайне тяжелом состоянии. Он не нетранспортабелен и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В отношении гаишника уже возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудникам полиции после того, как он выстрелил в голову как раз-таки 19-летнему парню. Это далеко не единственный случай за последнее время, когда силовики неоправданно применяют огнестрельное оружие. 1 мая в Иркутске сотрудником Росгвардии был застрелен 30-летний мужчина. Все произошло после того, как охрана заведения «Дикая лошадь» не пустила двух пьяных мужчин в ночной клуб. Они вели себя агрессивно и пришлось вызывать сотрудников правопорядка. По официальной версии сначала один из правых... Ну ладно, не имеет значения, что там э, происходит в России. Самое главное, что... Убит 19-летний азербайджанец. И сегодня наша тема именно это убийство. Вот смотрите, мы слышали э, версию правоохранительных органов о том, что это был случайный выстрел. И случайный выстрел, как бы, да... Секундочку. Случайный выстрел, после того, как табельное оружие была приведена в боевое состояние, то есть сначала снимает с предохранителя, а потом при, приводит в боевое состояние, как бы случайности в этом не бывает. Давайте я вам так коротко покажу, как это выглядит на видео, чтобы вы поняли, о чем я говорю, секундочку. Смотрите, как это все происходит. Вот на примере пистолета НК-45 вы видите э, предохранитель пистолета. Для того, чтобы э, произошел выстрел, в первую очередь надо снять предохранителя. А потом привести пистолет в боевое состояние. И только после этого может случиться выстрел. Так называемый случайный выстрел. Векилл никакого сопротивления не оказывал, у него в руках не было оружия. На кадрах было слышно, что он говорил «Я сяду, я сяду в машину». Но несмотря на это, мы слышали нецензурную брань в сторону задержанного, в данном случае уже убитого. И мы слышали, мы видели, как руками-ногами кидается дорожный полицейский и После того, как он снял с предохранителя и привел пистолет в боевое состояние, мы это слышали, характерные звуки пистолета тоже на этих видеокадрах было слышно. И только после этого мы видели кадры, что человек, молодой человек уже в окровавленном состоянии, лежит на капоте и состояние полицейского, который вот жалеет о случившемся. Вы знаете, в последнее время я получаю огромное количество сообщений, звонков от азербайджанцев, проживающих на территории России. Пока не спешите со звонками, обязательно я приму ваши звонки. Обязательно, потому что уже вот 38 неотвеченных звонков. Я только взял телефон в руки. Но пока не спешите, обязательно приму. Вот смотрите, что я хочу сказать. Я понимаю, что Россия не Соединенные Штаты. Викил Абдулаев это не Джордж Флойд, и мы не можем также протестовать, как это происходит в Соединенных Штатах. Многие скажут: "Ой, там негры, у них там права, не права и так далее, ущемление". Но я вас уверяю, по отношению к азербайджанцам, начиная с 90-х годов прошлого века по сей день, что правоохранительные органы, что шовинистические круги Российской Федерации относятся не лучше, чем к неграм в Соединенных Штатах в 60-х годах. Поэтому слово «черный» нам очень хорошо известно. Кстати, слово «черный» применимо не только азербайджанцам, это применимо и грузинам, и азербайджанцам, и армянам, и всем дагестанским народам, в том числе и чеченцам и в том числе и карача и черкезовцами всем в том числе всем всем кавказцам применяется слово черный многие могут это считать как за оскорбление а я допустим человек который проживал на территории россии 21 год и занимался активной журналистской деятельностью принимая как это как должное мы уже привыкли этому но о чем я хочу вам сказать последние годы даже не года в а последнем месяце я у меня огромное количество людей только на WhatsApp. Да? Только на WhatsApp у меня около 10 тысяч контактов. Но это наработанный контакт, который я в течение нескольких, журнали... нескольких лет активной общественной деятельности э, сохранил у себя в контактах и постоянно держу в связи. И эти люди в последнее время обращаются ко мне в связи с тем, что в России отношение к азербайджанцам намного-намного ухудшилось. И это отношение не со стороны россиян, простых граждан. Это отношение не со стороны каких-то государственных учреждений или там места работы. Это со стороны правоохранительных органов. И сразу вспоминается 2008 год, август месяц, когда в Грузии началось освободительное движение от сепаратизма, от терроризма. Со стороны Саакавшили было принято решение ввести войска в территории Абхазии, Осетии. И началась война между Россией и Грузией. И мы знаем, мы знаем, каково было состояние грузин. Не имеет значения, он гражданин России, не гражданин России. Принял законно или незаконно. Ко всем грузинам применялись адские условия. Неофициально это звучало так, создать некомфортные условия для проживания лиц грузинской национальности на территории Российской Федерации. Это была негласная, негласная установка всем полицейским, которые тогда еще, по-моему, милиция была, все со времен Медведева это все происходило. Это была негласная установка всем милицейским по отношению к грузинам. и у российского общества, даже не со стороны полицейских, а со всего общества было такое отношение. И, соответственно, вот сейчас в России по отношению к азербайджанцам происходит именно вот такое, что было по отношению к грузинам в 2008 году, что было по отношению к неграм в Соединенных Штатах в 60-х годах. Я не отличаю это все. Я хочу, чтобы вы непосредственно принимали участие во всем этом. И высказали свою точку зрения о происходящем. У каждого есть свое точка зрения. Вот вы мне писать, хорошо пишите, фуат, вот такие проблемы. Нас не слушают, нас игнорируют. Э, нарушил правила дорожного движения, не нарушил. Все равно задерживает. Азербайджанец, да, пошли. Я это слышал неоднократно и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге, и в Москве, в больших городах в Тюмени, в Казани, что просто из-за того, что ты Азербайджан. Вот задерживают, узбек поехал, азербайджанец, значит, в отделение. Почему так происходит? Вот сейчас правоохранительные органы России, в том числе и диаспорские круги Азербайджана в России, говорят о том, что это было случайностью. поездник случайно выстрелил. ДПСник ошибся. И, скорее всего, ему дадут там какой-нибудь срок, ну ладно, пусть 15, пусть 20, пусть пожизненный. Но человек умер, молодой человек, 19 лет ему, только в прошлом году он перешел в совершеннолетие, его убили. Вот если это было бы в Соединенных Штатах, мы бы потребовали свои права совершенно по-другому. И диаспорские организации, которые за каждое сказанное слово боятся Федеральную службу безопасности, согласовывает каждое слово. Слышь, Васильевич, сказать, да, хорошо, так скажу, как прикажете, да, слушать, вот так происходит. Это я не по наслышке знаю. И в том числе и организации, зарегистрированные общественные организации азербайджанские, все тихо, спокойно хотят это все умалчивать, как будто бы ничего не случилось. Да молчите, да все пройдет. Ну все, живите дальше, мальчик умер. Давайте дальше живите Что мы этого хотим, да? Еще с 2016 года, когда я вот вел активную общественную деятельность в России, я всех призывал, ребята, вот рано или поздно всем, всеми придут вот эти вот проблемы. И тогда мне говорили, нет, моя хата с краю, со мной ничего не случится. Вот то, что сегодня происходит в семье с Векелом, семье Векела, может произойти со всеми в Азербай... азербайджанцами в России, со всеми мы этого хотим. Я не думаю, что этого мы хотим. Огромное количество комментариев, и давайте я сначала э, приму звонки, звонки, а потом, значит, э, а потом, прочтем, а потом прочтем, значит, э, ваши сообщения. Но Обращаю ваше внимание на два фактора. Убитый азербайджанец был из Грузии. Он был гражданином Грузии. И мы знаем, что происходит в Дманисе по отношению к грузинам. Мы знаем, что сами грузины никогда по отношению к азербайджанцам такое мы не применяли. Вроде бы тихо-спокойно мы об этом говорили в предыдущих передачах. А вдруг... Между грузинами и азербайджанцами возникает такое вот разногласие. Но это не грузины, это с вами. Кто их провоцировал, как их провоцировал, об этом не будем говорить. Дело в том, что все как будто бы взаимосвязано. Все как будто бы взаимосвязано. Мне кажется, что все, что происходит и в Карабахе в ноябре прошлого года, и в Доманисе месяц назад, и с азербайджанцами в России. И то, что предстоит депортировать огромное количество незаконных мигрантов. Но ну, они называют это незаконными, хотя у людей есть и документы, и патенты, и разрешение на временное проживание, и вид на жительство. Но у некоторых даже есть гражданство. Но выдворяют, предупреждают вот до какого-то там числа, если вы не сделаете нужные документы, с вами все будет плохо. Вот, к сожалению, к сожалению, азербайджанцы сейчас в России в таком состоянии. Мне лично кажется, что то, что сейчас происходит по отношению к азербайджанцам в России, это результат той самой негласной установки по всем правоохранительным органам. Применить по отношению к азербайджанцам жесткие меры. Хорошо, 38-23. Ваш номер. Слушаю вас внимательно. Пожалуйста, вы в прямом эфире. Представьте, как вас зовут. Меня зовут Полат Байрамов. Полат Байрамов. Да, Полат. Ящерен в Сибири. Да. Я сенаразуем, сен туздейся нам сына. Эли да валь. Бтун вазы в этой штиен азербайджанару сихырилар. Тастрилар, боймалар ищтемая. Так, значит, Палад нам звонит из Сибири, он говорит, что он совершенно согласен со всеми происходящими, со всеми высказанными мною данными. И он на азербайджанском сказал, поэтому я вам все это перевожу. И он говорит, что всех, кто работает в Азербайджане, азербайджанцы в России, они подвергаются вот такой дискриминации. Почему это происходит, вот сейчас выясним. Следующий звонок, Павел. Слушаем вас, Павел, внимательно. Да. Пожалуйста, говорите. Во-первых, вы подняли не. Слышно меня, да? Да. Алло, фуат, слышно? Здравствуйте. Подняли несколько вопросов. Первый вопрос о э, э, национальной розни фактически уровня нас, конечно, безобразный, и этого не должно быть. По крайней мере, в моей стране, я москвич, я русский. У меня много там эту кожу слышал. И не раз. Вы прерывайтесь, Павел, прерывайтесь. Поэтому более устойчивые связи, если сделаете, будем рады. Прерывайтесь, Павел. Лучше перезвоните, потому что я от вас услышал только э, то, что значит э, вы москвич, вы против э, дискриминации межнациональной. И дальше вы прервались, мы ничего не услышали. Звонок из Великобритании. Харис нам дозвонился. Слушаем вас, Харис. Ассаламу алейкум, фонарь. салам. всех слушателей. Здравствуйте. Я, я звоню вам, потому что а, являюсь азербайджанцем. Я жил 15 лет в России. И я проживал в городе Томске. А это именно соседний город Новосибирск. Да, да, и так. каждый раз, ездя я проезжал через да, через, машину, через Машкову я проезжал, я знаком с этими гаишниками, и я также являюсь юристом, который неоднократно выступал в суде против российской системы ГИБДД, то есть против российского ГАИ, так скажем. Угу. Что я могу сказать по данному поводу? Значит, в данном моменте сразу же можно сказать о многочисленных нарушениях сотрудников полиции, о превышении должностных полномочий, и вы очень грамотно сказали про то, как приводится в боевое действие пистолет. Он, обратите внимание, абсолютно не сопротивляющемуся человеку, он бьет его сначала, обзывает нецензурными словами, затем двумя руками он достает пистолет, взводит его на видео, да, слышать, мы слышим, да. характерный щелчок. Да, щелчок взвода, то есть патрон вошел в патронник, и он начинает, чтобы просто слушатели понимали, когда ты достаешь из кобуры пистолет, ты должен направить его на, в сторону угрозы. Ты не должен с ним бороться. Ты должен его направить и далее давать указания. Поднимите руки, встаньте там э, на капот и так далее. То есть ты должен находиться на расстоянии от объекта, которого ты считаешь угрозой. Он же нет, он взводит и полез бороться. Это поступок дебила. Естественно, в этот момент у него палец на курке, пистолет взведен и пистолет выстреливает. Здесь не только превышение должностных полномочий, здесь полное отсутствие логики. И в данный момент еще я хочу сказать, эти ребята, которые, э, которых хотели арестовать или задержать, полиция, я так и не знаю, они арестовать хотели или задержать. Да, скорее всего, убийство абсолютно... хотели, я так подозреваю. Да они не должны были садиться в патрульную машину. Если они едут с какой-то там затонированным стеклом, имей совесть, подойди к ним, выпиши им штраф и отпусти людей. Какого черта ты сажаешь детей в машину? Какого черта ты их пинаешь? Ты кто такой? И с этим я сталкивался не раз. Это было со мной. Меня лично из-за того, что я постоянно снимал на видео полицейских, постоянно ходил с этими видео в суд, их штрафовали, это было до еще 2014 года. В итоге в 2011 году на меня устроили рейд. И э, где-то шесть патрульных машин окружили мою машину, вытащили меня из машины, поломали мне дверь, э, связали меня, там, скрутили. Их там было человек 15 привели меня в э, участок и там началось с то, что вы говорите, черный вот слово черный я там слышал раз в 200, наверное меня чернозадый, черножопый э, из-за того, что я мусульманин они говорили, хрюкать долго будешь свинья мусульманская, вот это все говорили мне назывались свиньей зная, что свинья в исламе это далеко не самое приятное животное конечно да Время прошло, у меня состоялся суд. В суде я разорвал этих сотрудников полиции. Но дальше наступился 2014 год. 2014 год аннексия Крыма, санкции, положение в России ухудшалось, начались митинги. И в 2016 году недалекий президент России создает Росгвардию. И дает Росгвардии полномочия, которых нет у других сотрудников полиции. И мы с вами знаем, мы с вами видим, что чем дальше, тем хуже и хуже состояние в России, тем больше э, санкций, хуже э, зарабатывают люди и так далее. И у нас митинг на митинге, митинг на митинге, и в России полиции дают все больше и больше и больше власти и полномочий. Они сегодня могут досматривать автомобиль без понятых. И это ничего им не мешает, чтобы подкинуть вам что-то в машину. Это ситуация, которая сегодня произошла с этим молодым парнем. Касается каждого из нас, и азербайджанца, и чеченца, и дагестанца в первую очередь, потому что мы для них черные видители, мы да. для них видители второго. Мы, вот в Аллахе я говорю, мы не должны это спускать на тормоза. К сожалению, Спускаем Харис, к большому сожалению, в России сейчас, начиная от рядовых, скажем, сотрудников правоохранительных органов, заканчивая до... Представители диаспоры Азербайджана все хотят спускать на тормоза это дело. Они хотят сказать, что человек случайно выстрелил, случайно достал пистолет, случайно снял его с предохранителя, случайно спустил курок, случайно попал в полицию, случайно закончил полицейскую школу. Он в общем-то случайно родился, и мы его за... накажем за все это дело. Вот так все хотят охарактеризовать. Но я сейчас, Харрис, хочу сказать вот что. То, что по отношению к Викюлю применилось вот это оружие, то, что вот насилие правоохранительных органов по отношению к этому молодому человеку, это не единичный случай. Вот что хочу сказать. Мне на мой телефон, на мой WhatsApp, несколько сотен сообщений приходят с видеоматериалами, звуковыми сообщениями, письменные, текстовые сообщения, что нас в России, в буквальном смысле этого слова, гнобят полицейские. И мы ничего не можем с этим сделать. Фуатмалим, можно сказать? Пожалуйста. Вот, фуатмалим, вот вы абсолютно правы. Я вот сейчас обращаюсь к азербайджанцам, которые нас слушают, в частности в России. Вам самим это не надоело? Вот вам самим не надоело каким-то второсортными быть? Ведь вас также могут унизить, остановить вас и унижать при вашей же семье, при ваших же детях, при вашей же жене. Вот эти вот легко, мрази. Не спускайте на Мы единый прекрасный дружный народ. Объединяйтесь. У нас есть такая традиция у азербайджанцев. Мы либо идем в бизнес, либо идем в юриспруденцию. Вот у нас очень много юристов в России. Обращайтесь к ним. Да. Пусть они заслуживают, пусть они идут до конца. Да, в России ужасная судебная система. В России нет закона, он не работает но вы все равно бейтесь, бейтесь, добивайтесь, добивайтесь через, э, через видеоканалы, добивайтесь через э, YouTube, добивайтесь через любой суд, проиграли какие-то там российские суды, обращайтесь в европейский суд, но не оставляйте хотя бы, чтобы тихо не было, чтобы мир знал, чтобы мир знал, что происходит, почему азербайджанцев так унижают, не позволяйте этого, люблю Спасибо. вас всех. Спасибо большое, Харис, это был Харис из Великобритании, который 20 лет жил в Томской области и непосредственно, э, скажем, на своей шкуре испытывал полицейский произвол на территории России по отношению к азербайджанцам, по отношению ко всем черным. В буквальном смысле этого слова, потому что иначе нас полицейские не воспринимают. Черный, и этим все сказано. Все кавказские народы, они черные. И когда их задерживают, когда применяется там проверка какие там, не знаю, все по отношению к черным. И мы видим, что то, что происходит сегодня на территории Новосибирска, это по всей территории России происходит, ко всем азербайджанцам. Хорошо, много звонков, давайте потихонечку будем принимать дальше, кто хочет что сказать. Пожалуйста, вот я смотрю активность на чате, давайте будем немножко воспитанными и не будем ругаться. Может быть, какие-то провокаторы что-то там пишут, но не обращайтесь э, к, к ним. Да, пожалуйста, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да. Говорите, вы откуда звоните, как вас зовут, вы прервайтесь. К сожалению, прервалось. Ну, ладно. Дальше принимаем. 82.99. Пожалуйста, мы вас очень внимательно слушаем. Здравствуйте, Флор. Здравствуйте. также зрители. Что я хочу сказать по поводу этого ужасного случая. Первая реакция, когда я, конечно, это увидел, было одно, это просто ментовской беспредел, так называемый, да? Но больше всего реакция меня удивила в интернете, а это комментарии. Это что-то вообще, это невозможно читать. Что пишут? Что пишут? Ну, я не буду цитировать. Ну, короче, виноват во всем этот парень. Угу. Он полез, он оказывал сопротивление, да так ему и надо. Ну, все в итоге скатывается в шовинизм, мягко говоря, да? А теперь я представляю обратную сторону, что, допустим, полицейский, ну, скажем, Кавказец, да, неважно какой национальности. Так. Вместо этого парня, допустим, русский, ну, неважно, скажем так, европеец, да? Угу. И какие будут комментарии, конечно <с <с же, будет виноват. Конечно этот. же, виноват полицейский, который применил. Нет, в данном случае, уважаемый, в данном случае полицейский виноват, да. Его сначала обвинили в применении оружия, значит, причинении тяжкого вреда здоровью, а потом переквалифицировали на убийство. Но, что бы там они ни делали, это отношение не к Векилу, который ехал с тонированными стеклами на Тойоте праворульной, да, а это по отношению ко всем, извините мне за выражение, может, кого-то это обижает, ко всем черным, на территории Российской ага, Федерации, именно, а, именно, а именно. непосредственно к азербайджанцам последние месяцы есть негласный указ правоохранительным органам, что применять жесткие меры. Вот в чем вопрос, почему по отношению к азербайджанцам на территории Российской Федерации применяются такие меры. Вот в чем вопрос. Фу, фу, тут э, вопрос немножко все-таки я бы не стал так категорично заявлять, что именно азербайджанцы здесь. В данном случае я не думаю, что полицейский знал, к какой этнической группе относятся эти конкретные парни. Я сомневаюсь в этом. Для него, да, для него это было, как вы сказали, это черные, да, и он без разбора. Вот и все. Не думаю, что вот конкретно э, он зацикливался на азербайджанской. Я думаю, он даже не подозревал об этом. Ну, я не знаю, проверяли ли документы у него. Спрашивали вы, кто они такие или нет. Мы же не знаем история. Следственный да, комитет уже не, не закон. Даже как, не надо. Как развивались события, я все-таки думаю, что... Конкретно вот именно к азербайджанцам, я думаю, вряд ли все-таки. Ну, да, видно, вы знаете, происходит. уважаемый, но это... Но это, это не оправдывает этого. Я ни в коем случае я там не оправдываю или что. Я просто думаю, что все-таки это как-то больше кавказская проблема, скажем так. Да? Я тоже так я думаю. Отношению... Не, русских, не, русских, не русских, скажем так. Да, вот так да. да. Себя... По отношению ко всем черным применяются вот такие меры, к сожалению. И тогда, когда этот человек никакого сопротивления не оказывал, он лежал на на капоте и одним руком его, одной рукой держать пистолет, а другой рукой его, там, не знаю, ну, в наручники, что ли, одевать хотел. что он хотел, я не знаю. И произошел случайный выстрел. Это сказки, пусть нам не рассказывает. Спасибо и вам. Второй момент, ага. второй момент, что меня удивило после комментариев, это реакция, вот, скажем, когда вот эта женщина, руководитель пресс-службы, я так понимаю, вот, ну, которая выступила, вот, следующая. И, и ее слова были такие, что оказывал активное противодействие. продолжал оказывать сопротивление. Да, да, да. Ну, они нас вообще за идиотов, что ли, держат. Ну, здесь же очевидно было, вот, видео, пожалуйста. Парень вообще никак, никаким образом, он даже, э, он даже, я думаю, он сам испугался, когда его уже, э, там, по лицо ударил и так далее. Да он... Потому что этот э, полицейский, он был явно не в адеквате. Да. Конечно, да. я читал, что он там, по э, этих парней, они, от них пахло алкоголь. я не удивлюсь. Потому что его действия конкретные, они неадекватны. Я этот случай обсуждал со своим хорошим э, знакомым, он, ну, скажем так, в органах тоже слушал, он тоже был шокирован этим всем, потому что говорит, у нас с этим все очень строго, потому что действия, особенно вот касаемо э, оружия, да, настолько это все регламентировано, настолько все прописано, там шаг влево, шаг вправо, уже все. Он, говорит, просто был не в адеквате. Скорее всего, вы правильно заметили, что, скорее всего, может быть, он до этого выпил и был в состоянии то ли алкогольного, то ли наркотического опьянения и применил оружие уже вот в этом непосредственном состоянии. У нас очень много звонков, я благодарю 89, 82, 99. и, значит, возвращаемся к другим звонкам. Пожалуйста, вы в прямом эфире, представьтесь, откуда звоните и что вы об этом думаете. Добрый вечер. Слушаем внимательно. Меня зовут Анар. Да, Анар. Я живу в Москве почти 30 лет. Угу. И, в принципе, у меня были проблемы с здесь с какими-то там органами, да, но... По большому счету у меня не возникает особых проблем, потому что э, наверное, я слишком светлый и я, наверное, не похож на азербайджанца, из-за этого... Ну, может быть, Анар, вы что думаете о том, что произошло с Лекилом, которого пристрелил ДПС в Новосибирске? Ну, я скажу так, да, я э, э, такой практикующий мусульманин угу. и... Начнем с того, что э, я не салафит, я не, как бы, понимаете, да, то есть да. я в ту сторону, но у меня взгляды более в радикальную сторону, чем в традиционную, да. То есть я пытаюсь объяснить изначально. Угу. И я, как, э, скажем так, я учился в Баку, я закончил в Баку институт, э, работал какое-то время... КГБ Азербайджанская СССР. Потом я переехал в Москву. Кстати, там у меня были некоторые проблемы. Здесь занимался бизнесом. У меня ну, много, много как бы, навыков. Так. И мое предложение, я неоднократно, когда азербайджанцы какие-то, наши земляки, да, они приходят и говорят, что вот там то-то произошло. Я вот Раньше бывало часто, что я куда-то еду, там с кем-то приходится общаться. Я им всегда говорю, сделайте мне просто э, платформу. Я вам на этой основе ага. создам вот такую группу, которой будут и юристы, и бывшие военные, и На бывшие самом народные. деле, Анар, мы об этом очень долго говорим, что надо создавать платформу, надо создавать диаспору, надо создавать общину, и что мы должны сами себе помогать с юристами, докторами, но, к большому сожалению, ничего не получается. А даже если что-то хоть получилось бы, вот в данном случае ваш покорный слуга предложил юридические всякие услуги собирать, объединить, там, вплоть до политической партии. Что сделали? Вам хорошо, известно. Взяли и депортировали нас на 50 лет. Поэтому создание платформы – это хорошая идея. Поэтому давайте лучше будем говорить конкретно по данной теме, по ситуации в Новосибирске. Убили молодого человека, который не оказывал никакого сопротивления которые лежат на капоте, и лежащего на капоте убили выстрелом в голову. Значит, 46-43, вы в прямом эфире, пожалуйста. Говорите, говорите, вы в прямом эфире. Алло, здравствуй, Здравствуйте. Салам алейкум. Алейкум салам. Я Кусейнов Айден Халидович, национальный освободитель движения России, город Дербента. Да, да. Такой вопрос к вам, вот вы говорите, вот застрелили, вы, вы знаете, что Российской Федерации на службу идут не исполнять законы, а за деньгами идут. Почему вопрос? Потому что Российская Федерация это колония США. Пишутся все законы, статья 15, 4 пункт. У меня все. Спасибо большое. На самом деле мы об этом очень давно слышим. В интернете много кто об этом говорит, что нет никакой Российской Федерации, это колония, это созданная Соединенными Штатами компания, организация коммерческая. И рубль подлежит как бы, да, не Российскому банку, не Банку России, а Федеральному резерву. Но много об этом говорят. Я думаю, что когда-то не бывает дыма без огня, когда ты на самом деле... Как бы, да, выяснится, но сейчас у нас тема не такая, да, то есть у нас сегодня, сегодня совершенно другая тема. И я прошу э, звонить по теме. Тема у нас 19-летний викил, который был убит выстрелом в голову. У нас на связи Руслан. Пожалуйста, Руслан, вы в прямом эфире. А, Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, это я хотел сказать следующее. Я как юрист по образованию, как офицер mm -hmm. прошли да, федерации, с этим неоднократно. К сожалению, это как некоторые там предыдущие, которые выступали, сказали, что это э, не только как за пожар, всем не русским. Знаете, я немножко с этим не согласен. Да, во-первых, э, есть такие негласные законы, как люди, я знаю точно, и как бы. Уверяю, что так, есть негласный закон, который вот сильнее, даже сильнее, чем действующие законы. Об этом вы тоже знаете, потому что в этой стране с законом что-либо добиваться практически невозможно. Э, как бы вот такая, такая картина. А вот что касается вот конкретно отношений к азербайджанцам, да, реально вот есть негласный закон, где как бы практически, да, как сказать, гнобить всех азербайджанцев. Война к этому э, является то, что 40-дневная война победа азербайджанской армии над да, Альнянами. Потому что там э, было, было публично, было показано, когда э, закончилась война, было показано российский техника. Э, помните, да, вот когда... Да, да, это очень плохо воздействовало на э, руководство Российской Федерации. К сожалению. Кроме того, вы видели сами, что в параде кто был с э, президентом Азербайджана? Ну только э, Эль-Дурган Сам Аль. Больше никого не было. Хотя каждый в каждом параде, каждый год, президент, все президенты, руководство всех республик, они всегда присутствовали на Красной площади. Однако, когда вот, Азербайджан побеждал, реально, вот, Практически да, вот достойно побеждал, а там не было никого из руководства Российской Федерации. И что вы, что тут можно говорить, когда вы сами видели, во всех СМИ начали грязь обливать российские азербайджанские армии, руководство Азербайджана начали там издевательства, да, помните? Помню, конечно. Господь Соловьев там, всякие этот э, э, не буду говорить там, есть много случаев. Много, это, много. Затумины, евсеевы Евсеев, Но, и их шайка. Да, да, да, вот это, знаете, я их не называю даже э, журналистами и не политиками. Это прошу прощения за такой э, некрасивое слово, это проститутки политические. Да. Поэтому не только азербайджанцы, да весь российский народ их не любит, не долюбливает, Потому что реально они скрывают правду от народа, выдают вор за правду в интересах руководства Российской Федерации. К да. сожалению. То, что касается отращения азербайджанцев, да, и сейчас подтверждаю, да, реально так. А, ну, знаете, я честно скажу вам, в этом есть именно наши, потому что мы сами себя не ценим, мы сами себя не уважаем, не можем за себя стоять. Это тоже, вот, честно сказать, надо об этом. Кто он такой, чтобы как ребенка пинать ногами его этого человека, да? Ой, есть закон, Пусть, пожалуйста, будь добры, есть в рамках закона. Кто вам дал такое право унижать, оскорблять? Если бы он был э, сопротивлялся, то грубо говоря, принимал бы силу против сотрудников полиции или удалял бы его, другой разговор. Другой разговор. Да, я их не отталкиваю. Они там берут себе, может быть, э, паганские, может быть, они там, нарушили там право правовое положение, там возможно. Но все-таки есть закон. Сотрудник полиции нет этого права такой выйти за рамки закона. Он должен был строго действовать в рамках закона. Да, да, уважаемый Руслан, вы совершенно правы. К сожалению, все это происходит в последние месяцы после победы Азербайджана в войне. И по отношению ко всем азербайджанцам, проживающим на территории Российской Федерации, начиная от Камчатки, только Ленинграда, вот есть такой негласный закон применить жесткие меры. Я не знаю, правильно ли это или неправильно, но... Азербайджанцы на собственной шкуре это чувствуют. И мне об этом пишут очень часто. Спасибо большое, Руслан. Очень много звонков. Давайте не более двух минут об этом будем говорить. Потому что много звонивших, и люди жалуются, что невозможно дозвониться. Вот Хабиль, Хабиль Бабаев много раз звонит и не может дозвониться. Пожалуйста, значит, мей, маис, пожалуйста, маис. Алексим салам. Алейкум, фа. Алейкум, салам. салам алейкум. Фат, я вас понял, я смотрел, там тема, очень хорошая тема, что убитый азербайджанский парень по Сибири. Да. Вот я вам своим, свое мнение сказать. Вот, например, почему вас репортировали? Потому что вы зашали все время азербайджанскую трусию. Почему маленький мертвый был, помните? Помню, помню, вместе маленький, да. Да, его, его семья даже арестовали... Вы сами помогали в этом семью, потому что ты там защищал свою родину, его, его это, родители его воспитывали, воспитывал очень, ну, да. Который, да, он защищал свою родину, типа маленькую. Вот именно этого парень может, именно может за этого, может быть, потому что он может сказать свое мнение, что против Армению, против Армению, ну, я имею в виду, как у вас была пропаганда вам? И вот именно уже такого тема может вот, в России. Да, это очень-очень да. очевидный вариант. Да, да, мы совершенно правильно говорите. Вот то, что тогда применились по отношению к журналисту Фаадабасу, ее арест, задержание, применение силы, и вот как бы да, руки назад, голову вперед, это все вот как будто бы он террорист какой-то. Сейчас это применяется ко всем азербайджанцам, по отношению вот, ко всем буквально, да, и я не знаю, вот, чего хочет добиваться Российская Федерация, руководство Российской Федерации вот такими э э жесткими мерами по отношению к гражданам, а некоторые они даже граждане Российской Федерации. Но ничему хорошему в международных отношениях в России и Азербайджана, междунациональных межнациональных отношениях, ничему хорошему это не приведет, к большому сожалению. И россияне об этом знают, но... но... 7750 очередной звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем внимательно. Добрый вечер. Пожалуйста, говорите. Я звоню из России. Да. Я здесь живу. Да. Ну, да. Что я могу сказать по этому поводу? Я могу сказать, что это чистейший беспредел. Uh -huh. То есть это, это даже не нацизм, не, не национализм, это чистый фашизм. Это мое мнение. Мое Я думаю, что любой вменяемый человек, любой грамотный человек, если посмотрит на это, если юрист вменяемый, но ну, чтобы обязательно юрист был европеец, а не русский, любой человек посмотрит на это, это умышленное убийство. Это мое мнение по этому поводу. По поводу случившегося, да? да. Как говорит Аллах, Аллах, Аллах. Аллах. На самом Аллах. деле, это похоже на умышленное убийство, как год назад в Америке убили полицейские, убили Джорджа Флойда. Но, но азербайджанцы России не настолько развиты в общественном политическом плане, как извините, мне негров Соединенных Штатов. Поэтому мы тихо-спокойно все это перевариваем, знаете? Перевариваем. Да пусть ничего, дальше тоже поживем. Помидоры продаются, огурцы, баклажаны продаются, дальше ничего нам не надо. Вот, к сожалению, в России именно вот это происходит. Да, с вами согласен. Просто, например, я как... Человек, который проработал очень долгое время в военной структуре, например, лично я могу создать за один год такую структуру, которой будут бояться и МВД сотрудники, и, скажем так, о бандитах вообще речь не идет. Но наши земляки, они, кроме огурцов, помидоров, ни о чем не думают. Да, есть, да. а уважаемый. Я... Э, а. Давайте мы как бы да, потом с вами э, через личное сообщение пообщаемся. У нас тоже есть план по созданию вот э, структуры платформы э, э, некой такой э, объединяющей азербайджанцев во всем мире. Об этом мы с вами поговорим. И кому надо помидоры, баклажаны продавать, пусть дальше продают. Но у нас достаточно людей, которые реально хотят объединиться и противостоять вот этой фашизму, вот этому беззаконию. Я действительно знаю, как это делать. И я это уже делал в 90-х годах. Да, и но, к сожалению. из-за наших азербайджанцев. Из-за наших же азербайджанцев да. я пострадал. Да, да, к сожалению, журналист Влад Абасов тоже пострадал из-за диаспорских организаций на территории Российской Федерации. Но пусть вот диаспорская организация хоть что-то сделает сейчас. Я не видел никакого обращения ни со стороны... Главного вот, федерального, национальной культурной на автономии не со стороны там региональных. Все говорят: да, все тихо, тихо, успокойтесь. Значит, нам дало дано приручи, поручение всех успокоить. Все нормально. Вякилу умер. Расходитесь по домам. Вот такие у нас вот диаспорские организации. Так не пойдет. Мое мнение, что... Пусть, пусть все слышат, пусть весь мир слышат. Мне, честно говоря, наплевать на это. Я считаю так. Если человек убил, значит, надо убить того человека. Все, даже, может быть, убить его брата, убить его двоюродного а твое... брата. К сожалению, к сожалению как бы, да, так, такие меры не применяются в современных условиях. Это кровная месть, которая стала средневековая. И на нашем эфире, конечно, мы бы не хотели призывать к убийству как бы да, все в рамках э, закона. Если, как бы да, следственный комитет или кто-то еще там докажет все, что там произошло, и вину сотрудника ДПС, пусть его наказывает. Но, но, еще раз, это не убирает проблему по отношению к азербайджанцам. Вот этого ДПСника может посадить хоть пожизненно, хоть пожизненно, но отношение ко всем азербайджанцам не изменится. Потому что есть негласный указ применить жесткие меры по отношению к азербайджанцам. Многие говорят, что нет, это не азербайджанцы, это когда везде, всем кавказцам. Но я лично получаю огромное количество сообщений то что именно к азербайджанцам применяются такие меры. И то, что веки нам случилось, это часть вот этой негласной структуры, негласный момент. Да, слушай, говорите. Не, не совсем именно к азербайджанцам я вам скажу, да, не совсем именно к азербайджанцам применяется и гражданам Средней Азии то же самое, да их просто вот могут в любой момент любого узбека, таджика, киргиза там остановить на улице и просто вытащить э, вот эти я не знаю как этих негодяев назвать, они могут у них вытащить все деньги из кармана. Ну да, да, я помню, когда 2000... Э, в 2010 году а полицейский закон... выстрелил в рот таджику, Прямо в рот выстрелил. Представляете, да? Был а, такой вы случай. О законных основаниях. Если закон таков в России, да, вот на таком уровне работает закон, что по беспределу, значит на беспредел надо отвечать беспределу. Не надо быть каким-то там таким по букве закона я. А они там такие, они могут и выстрелить, они могут и убить. Раз они могут убить, мы должны убивать 20 раз больше, чтобы их успокоить просто. Потому что здесь предел. Да. Если они убивают, у нас... их должны убивать. Спасибо вам за звонок, у нас очень много звонков. Давайте будем дать возможность другим тоже высказать свои точки зрения. И много, много разных мнений и в интернете, и на чате. Но мы здесь через прямой эфир ни в коем случае не призываем к насилию. Ни в коем случае. Да, может быть, кто-то так думает, но к насилию мы не призываем. Значит так, пули 44, это, скорее всего, европейская сторона, Германия или Великобритания. Слушаем вас внимательно. Великобритания, здравствуйте, ФО, добрый вечер. Здравствуйте. Приветствую вас и аудиторию вашу. Да, конечно, очень прескопно переваривать морально трагедию, эту тему. Харрис очень четко провел так называемое расследование, как бы, короче, я не буду вдаваться а в разбор полета дальнейшего, все четко, как бы, и наглядно все видно, понятно. Ну, естественно, понятно, что правоохранительная система России во всех ее структурных проявлениях управляется до сих пор методом народной застройки, так называемой, Савдетовским. Uh -huh. И вот результат на лицо, и это, естественно, не единичный случай, я так понимаю. И наблюдается также проявление национальной этнической несерпимости в обществе к представителям народов, проживающих на территории Российской Федерации, будь то мигранты, граждане не русские и так далее. Мне вот что интересно, будет ли данная трагедия и тема обсуждаться на вот тех же самых всем известных рекомендных студиях Соловьева, Гугойча Скобеева, там, Шенина и так далее. Естественно, особенно интересно будет, как бы узнать позицию их вот этих, извиняюсь, конечно, изображений. Арнольд Дириен там, Петр в Лице, mm -hmm. вот тех же там Агдасарянов, Затулянов, Николеанов, там Куликова, Сатанар Магитовского, кто еще там Придурка Мадур и прочих всех. Почему? Потому что приводим вот эти параллели со случаем э с Орканом Зейналовым, Ибо Может, так ли, а? опять, вот такая массовая атака, массовка, выпадок в адрес преступника полицейского. Вот что сейчас очень интересно, как на, будет, какова будет вообще реакция и общества, и реакция вот этих, опять-таки, экспертов, самозванцев. Вы знаете, которые на следующий день вот это все как бы настроение в обществе российском, я так понимаю, да. Вы, вы живете Но... в Великобритании, отлично понимаете, что отношение общества... Зависит от общественного да. мнения. А каково общественное мнение по отношению к азербайджанцам в России? Как, ну, Харрису это хорошо известно, да, он 20 лет да, жил в России, да, мне да. тоже хорошо известно. А создаем ли мы, азербайджанцы, то самое общественное мнение по отношению к самим себе, это вот большой вопрос. Мы этим делом не занимаемся. Ну что странно, до сих пор нету, я так понимаю, также четкой позиции, значит, Господина Первилоглы, углы, который занимает вот эту ответственную должность, и потому что ну, сначала должна быть, я думаю, какая-то позиция и со стороны э, дипломатических миссий, представляющих Азербайджан Российской Федерации, и, естественно сплоченность, на сплоченность и так далее. Но я понимаю, что все это как замалчивается, но почему замалчивается, я вот как бы хотел тоже конца понять к сожалению, пока что все смутно проходит. Я не знаю. Отношение Азербайджан, да. посольства Азербайджана к происходящему, я думаю, что будет завтра. Завтра рабочий день а. и, да, соответственно, да. понедельник. Они скажут, скорее всего, опубликуют какое-нибудь заявление в связи с этим. Но я думаю, что это заявление не будет отличаться от заявления правоохранительных органов Российской Федерации, что произошел случайный выстрел это все случайность чуть ли не бытовая ссора и так далее и как бы давно ну, но это же официальная структура понимаете да, это все таки да, во первых он привел в боевое состояние и к тому же да, еще да, знаете да, во первых Человек убитый, он был гражданином Грузии. Он азербайджанец, но он был гражданином Грузии. И азербайджанское посольство официально не имеет никакого права применить по отношению к гражданам Грузии какие-то там заявления или меры. Если это будет заявление, это должно быть по отношению к гражданину Азербайджана. Но пострадал гражданин. Да, этнический азербайджанец. Вот об этом и мы говорим, уважаемый что мы, азербайджанцы, в России должны сами этим делом заниматься. Мы не должны ждать от посольства, чтобы посольство что-то сделал. Мы не должны ждать от руководства страны, от президента Министерства иностранных дел, от МВД и так далее. Они ничего не сделают, ничего, потому что это не входит в состоящих российских инстанций, также есть и международные правовые институты. То есть как, такого рода как бы вот дела они должны как бы довестись до и мирового как бы внимания именно в рамках вот этих э, инстанций правоохранительных да. да. правовых и хочется все-таки надеяться что как бы все это будет разрешено с точки зрения будем, будем надеяться Спасибо Жаль. вам за ваш звонок. Много звонков, поэтому давайте будем придерживаться рекламе-то двух минут и реально много звонков. Вот нам дозвонился из России очередной зритель. Да, пожалуйста, мы вас внимательно Д слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я в первую очередь хочу провести свои искренние соболезнования родителям погибших и всем азербайджанцам. Это очень, очень. Ужасный случай. Вот э, в первую очередь я бы хотел сказать, что в России системы полиции нет. В России есть мусорская система. И эту систему нам не сломать, и она нам не нужна. Пусть они убивают друг друга, пусть там дохнут между собой, что они хотят делают. Но в первую очередь нам надо э, встать рядом с нашими братьями, вот которых вот так вот угнетают, и защищать их права. Я бы хотел бы предложить, чтобы мы собрали все петицию, потребовали, чтобы выдали личность этого бандита, этого террориста, этого психически нездорового человека, как он вообще попал в МВД? Это позор, это просто позорище. А во вторую очередь я бы хотел бы предложить, если меня поддержат наши азербайджанские братья. Создать э, систему, кошелек создать, э, накопить туда денег и нанять нормального юриста, чтобы эту мразь, эту мразоту 38-летнюю, чтобы его посадили. Потому что это мразь в России, в полиции, вы, пони... вы, вот, вы наверное, жили в России, знаете, я живу всю жизнь в России, mm -hmm. и я знаю всю систему. Туда нормальный человек, я вам на полном серьезе говорю, не то, что на эмоциях, нормальный человек там либо становится мразью, либо он уходит оттуда. Это, понимаете, это э, которых, вот, люди, которых в школе там гнобили, которые никогда не находили в себе силы, а сейчас им дали оружие в руки и пустили против народа. Где, где, это, где был э, сигнальный выстрел этого, этого, этой мрази? Я не знаю, как это мразь Предупредительно вы имеете в Да, воздух. Вообще, против кого он применял оружие? Он что, террорист или что? Обычный 19-летний пацан, а это мразь, 38-летний, это, это мразь. В России полиции нету. в России все полицейские, они мрази. Это я вам говорю, потому что я живу здесь, и я все это, это мрази. Вот пусть, ну, те, кто в России живут, они это знают. А те, кто вот не живут в России, вот, дорогие русскоязычные зрители, в России это мусорская система, их не, не дам мусора называют. И тут дело не в народе, тут дело в системе МВД, которая вот ломает этим мразям психику. Это морально слабые люди. Да. И, конечно, извиняюсь за такие... Но, не, вопросы. но на самом деле, Россия, сами граждане Российской Федерации, именно так относятся к правоохранительным органам за их действия по отношению к обычным гражданам. Я уже не говорил о азербайджанцах или, или в общем, о черных. По всем гражданам вы так знаете, относится. Вы знаете, для большинства россиян, они, честно, я, я больше чем уверен, что они радуются, что они не понимают, что завтра их же это настигнет. Они радуются тому, что здесь убили мигранты. Ну, не все, конечно. Кто застрахован этого. Но от этого. Давайте в правде в глаза, давайте в правде в глаза посмотрим. Но что тут, там, переформулировать, что это то, что мы в эфире, нас слушают все. Это так и есть, это всем известный факт. Вот я бы хотел бы настоять на том, чтобы платить. У вас просто, вы единственный человек, да, кто объединяет э, азербайджанцев России, чтобы вот создать систему, э, собрать денег, нанять юриста, чтобы эту мразь, эту мразоту, чтобы наказали. Не, ну обязательно накажут, уважаемый, обязательно накажут. Я вас очень прошу, не обращайтесь к нему как преступник, как человек. Это мразь. Обращайтесь к нему как мразь. Вы знаете, уважаемый, вот то, что вы говорите, что вот собрать деньги адвокаты его накажут, но его и без, наказ, без адвоката накажут. Потому что вот тот факт, что его сняли на камеру, тот факт, что сразу в следующий день об этом узнал весь мир, уже, уже его наказывает из-за этого. СКР возбудил уголовное дело... И так далее. Но, уважаемый, тут отношения, самое главное отношение к азербайджанцам в целом к черным не изменится. Наказанием этого полицейского. Мне, зачем? Нам, нам надо быть рядом с нашими братьями. Да плевать мне на их отношениях. Я выше этого. Мне плевать на их отношения. Я так знаю, отношения я... же по отношению к нам. К нам, ко всем азербайджанцам. Это же не изменится, ну, вы, так же останется. Они сдохнут в, в, в этих своих отношениях, они, они так и сдохнут, они, в принципе, так и происходит. Я, я говорю про мусоров. Вот видите, сейчас он работал, сейчас он сядет, он по-любому сядет. Ну, сядет, конечно. И, ну, понимаете, вот я боюсь чего, что эта мусорская система их отмажет, как они всегда это делают. Они не, всегда но, это делают. не, не, мы же и, этого не допустим, не как это отмажут, как им, на каком основании а, отмажут. Вы понимаете, против Навального пол России встала, да. вот как его закрыли. Не, ну Навальный это как бы, да, это государственное дело, это государственная безопасность и все остальное. Но убийство... Аз... Это представители государства, вы извините меня, полиция, кто? Как, ну посмотрим. Как, как, как такой полиции доверять? Вы понимаете, я лично уже боюсь на улицу выходить, потому что я боюсь доверять полиции. Потому что меня так же могут убить, вы понимаете? Просто ни за что. Из-за того, что там какой-то черт, извиняюсь за выражение, ломает моего брата, я подошел, там. Прям... Просто схватил человек за руку, спросить, что случилось, зачем вы это делаете? Он же идет, он же сам сказал, что я иду и сяду в машину. Да, зачем да. Ухи? Да. У них с ушами что ли проблемы? У них для каких для какого предназначения у них уши что они с этими ушами делают? Хорошо, уважаемый, спасибо вам большое, много очень звонков. Давайте придерживаться регламента. Я вас благодарю. Вы очень эмоционально выступили. Так, Павел у нас на связи. Я надеюсь, у него сейчас связь, все хорошо, и мы его услышим. Да, пожалуйста, Павел. Взаимно, да. Если будет перебой, пожалуйста, сообщите, я еще раз отключусь. Хорошо. Смотрите, безусловно, абсолютно правильный вопрос, что существует вот это вот отношение к черным. Но существует обратная сторона медали, о которой мало говорят. Угу. Это ситуация, когда люди... Которые приехали из другой культуры угу. Начинают на этой территории Навязывать свою культуру Даже если вы посмотрите этого несчастного мальчика угу. Вы можете себе представить Чтобы в Америке Подбежал друг Задерживая его И попытался ударить полицейского Вы можете это представить? Нет, не могу представить. Я могу, честно не могу, А вот с моей точки зрения Это вот то, что вы можете посмотреть буквально на записи, То, что сделает мальчик дальше Безусловно, вы, я абсолютно прав вот с этим юристом, который рассказывал, как нужно обращаться с оружием, и какой глупость наделал этот полисмен. Или мусор, как сказал предыдущий. Угу. Кстати, мусор – это московский уголовный сыск. Угу. А, почему это происходит? Потому что действительно очень много... Вы, знаете, вы азербайджанец, вы живете в Баку. Да. Я много знаю бакинцев. Это люди очень культурные, зачастую дающие... Много очков вперед, даже москвичем. Угу. Это очень хороший мельгур. А есть люди из сел, которые и по-русски плохо говорят, и живут по тем же этим. Да. У меня однажды была ситуация с дагестанцами, когда мою жену оскорбили. Я подошел к нему, тут же набежала человек. Павел, вы опять перервались. Да, Павел перервался. Почему-то прерывался Павел. Вы знаете, Павел, что я вам скажу? Вы совершенно правы, что человек, живущий в России, должен жить по нравам, по законам, по понятиям или по другим общественным э, законам именно Российской Федерации. Но если речь идет об этом молодом человеке, который подбежал к полицейскому и сказал ему, я сяду в машину, знаете, почему это произошло? Потому что он был за рулем Тойоты, за тонированными стеклами. Он был виноват обо всем этом. И он себя хотел заменить с этим молодым человеком, которого сажали в полицейскую машину. Понимаете? И это только в Азербайджане. Азербайджанцы поймут. Вы, наверное, в России, русские об этом... Ну, вряд ли это вы поймете. Да? Когда человек сам отдает себя взамен своего друга. Потому что он виноват. Понимаете? Он ввел машину, он убежал от полицейских, он хотел скрываться... И потом он же заменяет себя товарищем, что товарища не трогайте, ребята, это я виноват, меня задерживаете, я готов сесть в машину. Он же об этом говорил, мы это все слышали в видеокадрах, вот в чем речь. Вот то, что вы сейчас приводите в Америке, кто Америку, ну конечно в Америке никто не сделает. Но если два азербайджанка окажут в данном случае в американской, каком-нибудь городе, в дороге, и его задержат американские полицейские, я вас уверяю, точно так же поступили бы два азербайджанца по отношению друг к другу. Один пожертвовал бы себя по отношению к своему другу, чтобы задерживать меня, его трогать не надо. Я вас уверяю, это у нас так принято. Рауф, пожалуйста, слушаем вас внимательно. Здравствуйте, Хуак, Налин. Здравствуйте. Приветствую всех слушателей. Очень рад попасть в Ажикир. Конечно, да. не такой... Вы были уже. Но... что делает Алла Радаченко, как говорится... Ну... Получилось так, ну, ну, все, ладно, потому что я думаю, что мой комментарий конкретно по этому поводу, я хочу сказать, а, значит, э превышение должностных обязанностей ⁇ это раз. А во-вторых, неумение действительно, вот парень говорил до этого, служитель МВД не умеет обращаться с оружием, но это позор всей российской полиции, это во-первых. И во-вторых, -во вот этот, как его вот парень только что говорил, русский парень, Павел, по-моему, да, говорит, парень. что привычают люди, а, значит, Культура другая и так далее. Я хотел ему просто подметить в ответ, что Российская Федерация, это называется федерация, и она впитывает в себя разные народы. И какой-то народ какому-то народу официально не должен подстраиваться, должны подстраиваться все под друг друга, потому что вы как понимаете, да, по отнальи, это многонациональная страна. Здесь нету конкретного определения, что кто-то имеет над кем-то преведение. Это во-первых. А во-вторых, если -то иммигранты, иммигранты это не собаки какие-то, это люди тоже, к надо относиться по-человечески. Вот. Хочу сказать, что ну, через ваш эфир, не буду долго занимать, хочу призвать, во-первых, всех а, азербайджанцев вести себя адекватно. Более политизировано, нормально смотреть по Конституции, вопрос решать правильно. никаких там бандитских или каких-то там э, наш народ не должен так себя представлять, потому что, как подметил Павел, мы действительно являемся культурным народом и умеем адекватный ответ давать. Э, как мы это проявили, э, 30 лет мы ждали, пытались с армянами культурно поговорить, а в итоге мы показали, что мы можем видеть разные стороны, мы поэтому ну, хочу просто сказать, к чему я веду разговор, пожалуйста, ребята, будьте сдержаны, сейчас по улице Вышлева будет разбираться вот, юристы и так далее, ну, как бы, вот, как Флот, наверное, сказал... Там, значит, видно было, что все на кадрах видно. Я не думаю, что это может как-то оправдать или как-то Российская Федерация может подвергнуть себя к такому абсурду, чтобы оправдать такого убийцу и ну, в смысле, такого преступника. Спасибо, ну, большое. спасибо большое вам за звонок. Но если так взять практику, между прочим, такое не раз встречался, когда оправдывали убийц. Явных, прям вот убийц. Мы помним шестилетнего мальчика в крови, который нашли 20 промиль алкоголя. Если вы знаете, пожалуйста, вспоминайте. Значит, 94-14, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте, всем салам. Алейкум. Здравствуйте, алейкум салам. Я, так скажем, напрямую имею отношение к этой ситуации. Так. Это мои друзья, uh -huh. конкретно моего друга, племянник. Uh -huh. и, и они уже там пытаются поменять статью на то, что якобы этот человек не хотел убить, не убийство было. Угу. Но если вы в курсе, то этот парень уже скончался Да, да, сегодня. мы об этом сразу сказали в начале эфира Что многие каналы сообщают, что он еще жив Но на самом деле он скончался Нет, он скончался завтра, вот, скорее всего, с утра уже Шопороны Все будет, да А этот э, мент, так скажем, мент Он э, был пьян, это 100% угу. я там находился, когда его привезли на свидетельствование он был пьян, а есть ли какие-нибудь и... протоколы об этом? Вот в этом мы сейчас и разбираемся, потому что его обычно в Российской Федерации, чтобы определить, грубо говоря, пьяный человек или нет, то это 5 десять минут занимает. Ты подул в этот, ну да. этот аппарат, как и... по отношению к водителям. А его, его конкретно не было часа. Его не было час, мы стояли перед дверьми, там вызвали сотрудников полиции, получается. Они не давали нам зайти туда, потому что мы хотели, чтобы дверь была открыта. Второй сотрудник зашел туда для того, чтобы тоже сдать анализы. <существует> ну и мы предположили, что сейчас второй сотрудник возьмет и сдаст анализы за него. И хотели, чтобы дверь была открыта, но нам, естественно, этого не позволили сделать, и мы не стали там, так скажем, провоцировать ситуацию. Так. <существует> Да, и на сегодняшний день, на сегодняшний день он принял 51-ю конституцию, то есть 51-ю статью, статью по конституции, то есть он молчит, он ничего не говорит. Угу, угу. Не себе деятельствовать да, против я... самого себя и своих близких. Да, самого себя и других да, близких. И насколько я знаю, его мать находилась тоже там, она работает в Машково, в больнице, это Машково, Понятно. Новосибирская область, это случилось на трассе, там есть Машковский район такой. Как бы, и это все случилось там. Они, получается, задержали их именно там. Понятно. И мать как бы, сотрудника работает в этой больнице тоже. То есть она подошла к нему, заплакала, там, начала его как-то пытаться там... Ну, вы знаете, вы, конечно, говорите да. такие вещи, что я, я даже подозреваю, что э, завтра, если его оправдают, это уже Нет, будет. его не оправдают, потому что вы сделали слишком громко, и я навряд ли сомневаюсь, что его оправдают. Но, но они постараются сделать так, чтобы максимально маленький срок дает. Мягкое наказание. Ну да, посмотрим, наказание. посмотрим, уважаемые, в данном случае должны себя показать азербайджанцы России. Потому что если, пока по отношению к пьяному ДПСнику, а это между прочим, в России э, как бы дать традиционной ситуации, когда пьяный ДПСник врезился э, в толпу людей, врезался. И, в стол... Приложили они к делу или нет, потому что они говорят: вообще, у них камеры работают на, на машинах, так. сейчас уже они говорят о том, что якобы камеры не работали на заправке, на которые произошло это, до этого сказали, что камера есть. Сегодня уже говорят якобы, что камеры не работали. Ну, вот То еще. есть кто почищает под этим всем. Делом. А все это произошло и... на заправке или на дороге? Да, это произошло на заправке, они съехали с трассы, получается, там кафе и заправка находится, и там были камеры. То есть угу. мы пытались получить эти камеры, но там изъяли полицейские их до этого. Скорее всего, там да. Там работает сейчас да, Болотинского района. Понятно. И все, они пытались это... Они не то, что пытались, они изъяли, но сейчас говорят, якобы не работает, камеры не работали. Ну да, конечно да, камеры не работали. Ситуации, Я все да. отлично помню, когда неоднократно случались такие резонансные моменты, и вдруг камеры вдруг как бы да стали не работать. А ну, в обычных они... ситуациях камеры все срабатывают. Своих не просто. Да. Система своих не бросает. Тут не важно, понятно, что здесь как бы есть и ошибка наших парней, но это не дает никакого права, права обнажать оружие. И как бы и приложив к затулку. Ну, естественно, если у тебя оружие в руках снят с предохранителя, ты его положил руками, и еще с одной рукой борешься, а второй в ствол в руках держишь. И еще ты себя контроли... не контролируешь из-за обвинения. Конечно, здесь может произойти выстрел. Само собой. То есть... Да, И к они же больше всего удивляет другое. Там есть такой сайт АСТ-54 у нас uh -huh. в городе Новосибирске. Uh -huh. Uh -huh. Они все выставляют в своем свете. И вот эти комментаторы, Есть и русские ребята хорошие, то есть товарищи мои, многие, но многие, но есть и такие же уроды, которые пишут хочу, х, хочу сказать, смерть, там, и все такое, на минус одним черным. Там. Но я просто сижу, так скажем, читаю это все. И еле себя в руках держу, тоже комментировал, с кем-то как-то пытался там что-то сделать, так скажем. Но это бесполезно, само-само понятно. К сожалению. Всем все не объяснишь, как бы это злит, с одной стороны. А с другой стороны, как бы, ты понимаешь, что это отношение такое, в принципе, у людей. И все защищают этого ДПС, они хотят сейчас поднять какие-то петиции собрать. Ну, не в честь, точнее, а о том, чтобы поддержать этого ДПСника, якобы он выполнял свою работу. Угу, понятно, в пьяном состоянии. Вы знаете, да, я вспомнил... Да, в пьяном состоянии мы на сегодняшний день неизвестно. Приложили они, делают ли, или нет, потому что... Ну, конечно, не Если приложили, приложили ли, о Мои слова, всего лишь мои слова, так сказать. Ну, по-любому, вы знаете, хорошо. вот я вспоминаю, я не знаю, какой год, помню, в 18 году в Дальнем Востоке азербайджанец, ну, там, ну, в драке убил Русского, ну, рукопашным бою, убил русского, но это было случайность. Он его ударил, он упал и об голову там, да, ударился и разбил голову, и он погиб. И в результате вот этого, вот, как бы, да, несчастного случая, вся общественность против этого азербайджанца что все самое жесткое наказание, никакого там смягчения наказания, он убил человека. Почему? Потому что он кавказец, потому что он черный, потому что он азербайджанец. А когда русский пьяный ДПСник по отношению к азербайджанам применяет оружие, табельное оружие, не имея на это никакого основания, тогда вот, пожалуйста, стоит его оправдывать. Так как вы являетесь близким, знакомым этого человека, я попрошу вас передать наше соболезнование. Я думаю, что все наши зрители, которые 1670 человек, которые нас сейчас смотрят, они соболезнования семье погибшего, и давайте не будем оставлять этот момент э, как бы, да, без внимания. Как точно... Ни в коем случае. И да. меня держите, да. пожалуйста, в курсе, вот я ваш номер запишу, который заканчивается 14. И, да. значит, э, будем держать связь, вы, пожалуйста, мне э, сообщите, э, что происходит, да. вот, да, мы же через прессу не все получаем, и поэтому я хотел бы из первых уст получить информацию. Все, хорошо, я могу даже извинять вас номер конкретно пострадавших. Обязательно, обязательно. Они даже сейчас могу могут позвонить в прямой эфир. Да, я сообщу об этом. Конечно. Да, мы пока в эфире, я они могут вам. связаться. Я сейчас тогда сообщу им, да. скину, если да. не скажу. Спасибо, с вами. спасибо. Да. Вот, пожалуйста, видите, оказывается, наши опасение оправдывается, что человек был пьян, и вот в пьяном состоянии он совершил такое преступление, но об этом никто ничего не скажет. Следующий звонок, пожалуйста, из Тулы. Слушаем вас внимательно. Салам, <trasfutmallin> Меня зовут... Я 30 лет отработал в органах МВД. Так. В ГАИ, можно сказать. Угу. Да. Да, много, многие ситуации бывали. Я тогда что ушел на пенсию до реформирования ага. из, из, э, милиции в полицию. В 9-м ну, году. Каждый да, да, перед разводом у нас спрашивали правила применения оружия. Если в этом случае э, угрожал жизни опасности полицейского, да, он достал. Здесь никакого угрозы э, жизни, убийства, ничего не было. Ага. Просто тогда Простая ситуация. Если ты, что ли, увидишь, что там какая-то угроза, вызывай подмогу. А зачем оружие доставать и тем более передергивать это? Даже не поставить на предохранитель. Да он снял с предохранителя и привел боевое состояние. Да, да, да. Это очень глупо, это значит этот сотрудник, он перед работой, когда выходил на пост, инструктор не проходил. У нас каждого сотрудника пули, спрашивали, а применить применения оружия. И каждый отвечали. Вот так. Он еще инструктор не проходил. Сейчас после реформирования органы берут кого попало. Уже некого брать. Нормально, ребята ушли. Нормально сожрали. Ушли, все ушли. Да, это очень глупо, очень глупая смерть. Жалко парня молодого. Жалко, парня. Жалко, конечно. Хорошо, спасибо вам большое за ваш звонок. Ну вот видите, реформирование правоохранительных органов тоже в этом вопросе принимает как бы да, отрицательное э, участие, потому что до реформы все было совершенно по-другому. Хорошо, ну давайте э, значит, э, потихонечку заканчивать наш эфир, уже пол почти полтора часа мы в эфире. Все, кто нас смотрит, обязательно ставим лайки, чтобы мы могли продвигать этот эфир. Люди продолжают звонить, давайте еще один звонок примем, и потом закончим эфир. Но обязательно ставьте лайки, те, кто этого не сделал. Пожалуйста, вы в прямом эфире. Я хотел по поводу этого прощества поговорить. Да, вами. пожалуйста. Но дело в том, что это надо в городах, короче, начинать это поднять народ, чтобы народ свои протезы предъявили правительству Российской Федерации. Потому что без, это, без этого никак. Вот у нас э, есть люди, которые работают на рынках, они не пойдут, потому что они, у них любимые дела огурчики пом помидорчики. А те люди, которые работают в промышленности сфере, да, вот, вот с ним надо вот связаться, чтобы люди поднять людей, короче, потому что это беззаконие э, Я даже переживаю, что начнет говорить. У меня настолько это Да, к сожалению, это, к это сожалению, дело. трудно об этом говорить, но но мы, азербайджанцы, проживающие в России, должны знать, что с каждым из нас это может случиться. Это не, это не беда семейства Векила, не беда новосибирских азербайджанцев. Это может случиться с каждым азербайджанцем на территории Российской Федерации, пока мы вот так тихо, спокойно молчим в тряпочку, воды набрали в рот и говорим, да ну ладно, все прошло, парень умер, все, дальше живем. К сожалению, да, именно так надо, и происходит. Да, нам надо объединиться, да. вот, создать какую-то платформу и, и финансовую чем-то помочь, короче, платформу, чтобы люди защищали здесь. Здесь же идет беззаконие против э, нашей, короче, через против черта, короче, надо это объединиться, и как-то вот правительство Азербайджан должно тоже то содействовать, что, что это беззаконие закончилось, или Выходить придумать. Да, да. За да. Хорошо. Уже, крах уже здесь. Да обязательно, обязательно этим надо заниматься и об этом я говорю последние пять лет всем нашим соотечественникам, что надо создать базу, вот такую базу объединяющую. А что мы делаем? Каждый в каждом городе создает по несколько диаспорских организаций. И каждый сущник в своем поле агроном делает свои дела, и, соответственно, никакого объединения у нас нет. И когда такие моменты случаются, один, там, не знаю, как его фамилия, Бабаев или кто-то еще, да, выходит и говорит, все спокойно правоохранительные органы, все держат под контролем, и у нас ничего не происходит, тихо, все, это же не дело. Сколько это может продолжаться? У нас диаспорская организация, что в федеральном уровне, что в региональном уровне, они не работают, они не будут работать, потому что они вассалы этого государства, да, да. они не будут работать, понимаете, нам надо какой-то вот из гражданства общества надо создать платформу, да. а чтобы они не присутствовали в этом сфере, вообще их вообще от, оттуда, понимаете. Ну, вот, вычеркнуть вот, не получится, потому что их защищают ФСБшники, и те люди, которые хотят к ним вмешиваться или каким-то образом их переместить, они подвергаются гонению, депортации, выдворению аж на 50 лет. Вы понимаете, о чем я говорю, о ком я говорю. Спасибо вам большое э, за ваш звонок. Я посмотрю, прежде чем закончите эфир, последние новости, касающиеся этой проблемы, и вам тоже покажу, сейчас перейдем к новостной ленте, сейчас вот так сделаю, чтобы вы тоже видели, что тут пишут про Викила Абдуллаева. Так, последние новости связаны с тем, что умер пострадавший от выстрела со сотрудника ДПС Новосибирской области, и все последние сообщения в новостном агрегатере Яндекс, только об этом и говорит, Викил Абдуллаев скончался Умер пострадавший. И тут есть, значит, в э, социальных сетях фотографии той самой Тойоты старенькой, тот, тот самый Векил, который вот э, убили э, ДПСники. Сибирского гаишника, выстрелившего голову молодому азербайджанцу обвинили в убийстве. Новосибирской области следственное управление СКФ приколофицировало уголовное дело, возбужденное в отношении старшего инспектора ДПС московского района, который при исполнении должного стабилизации случайно, случайно выстрелил в голову 19 летнего режима Азербайджана. Да, к сожалению, к сожалению, человек погиб, его не возвращать. Появилась данная смерть Азербайджана, получившаяся по пулю головы от полицейского. Так, что за данные? Посмотрим. Значит, медики сделали все возможное, чтобы спасти молодого человека, но не смогли. О том, что Абдуллаев скончался, заявили в региональном министерстве здравоохранения. Ранние источники также сообщили о смерти 19-летнего Азербайджана, но позже в Следственном комитете отвергли эти данные. Следственный комитет отвергает смерть мужчин и так далее, но мы все знаем, что он уже погиб. На кадрах видно, что азербайджанцев, если и пытался поначалу сопротивляться, но в конце сдался и лежал на капоте смирно, то есть сопротивления больше не было. Тем не менее, полицейский все же выстрелил в него, поэтому в последней части видео видно, как молодой человек в крови падает на землю, а полицейский застреливший его застывает в оцепенении. Ну, скорее всего, это не было не оцепенение, это было в состоянии опьянения. Ну ладно, хорошо, уже более полтора часов мы в эфире я всех благодарю за то что вы были у нас в эфире это не повтор человек вот человек по, с ником говорит повтор нет это не повтор это основной эфир благодарю всех кто нас смотрел обязательно ставим лайки делимся как я вам об этом говорил заранее обязательно поделитесь чтобы Азербайджанцы, проживающие на территории Российской Федерации, к сожалению, никто об этом ни, ничего не хочет говорить. Все умалчивают, всем наплевать. Все думают, что вот так и дальше будем жить. Но так дальше вы не будете жить. Вы так будете ползать дальше. Вам один раз сказали, тут вам не Соединенные Штаты. Викела Абдулаев, это не Джордж Флойд. И азербайджанцы России. Или по-другому сказать, черные России это не негры в Соединенных Штатах, которые имеют намного-намного больше прав и свобод, чем черные все кавказские национальности, которые так зовут, черные в Российской Федерации. И пока мы тихо, спокойно перевариваем вот такое вот отношение к нам, это будет продолжаться бесконечно. Тем более, что у российских правоохранительных органов есть негласный указ по отношению ко всем азербайджанцам именно. Я это говорю не по наслышке. Пусть никто меня не обвиняет в каком-то там дезинформировании. Мне огромное количество азербайджанцев обращается по поводу того, что по отношению к азербайджанцам со стороны правоохранительных органов именно последние месяцы применяется неоднозначное несанкционированное давление и эти меры применяются уже на государственном уровне. Хорошо, всех благодарю за участие на нашем эфире. Завтра посмотрим, завтра похороны летела. завтра может получится, каким-то образом сделать прямой эфир с э, мест похорон, и если получится, я вам не обещаю. Но все-таки все я хотел бы, чтобы это был последним случаем, это чтобы был предупреждением для всех азербайджанцев, если вы поняли, о чем речь, вы сделаете что-нибудь для самих себя, для нас с вами. Если вы не поняли, продолжаем продавать помидоры, баклажаны, огурцы, как раз сезон, хорошая цена. И не обращаем внимания, на на какие случаи, да, все, так можем продолжать жить дальше.